Вот есть напиток, его любит весь мир! Yeah, baby. Кефир! Говорю, 3,2% жирности, самый кайф! Кефирчик! Отвечая даже врачи рекомендуют, вот ты загугли! Кефирчик! А если еще с бифидобактериями, это вообще бомба! Кефирчик!